Регистрируйтесь в «Фоберлик», делайте заказы и получайте свои деньги обратно. А помимо кэшбэка, который составит 15% и будет дальше расти, «Фоберлик» дарит вам один из 30 ароматов на выбор. Ловите момент, участвуйте в акции новичка этого каталога, ведь волшебный мир ароматов способен раскрасить жизнь. Пусть в вашей коллекции будут летние и зимние, строгие и кокетливые, теплые и освежающие композиции на каждый день и для особых случаев.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 Дата вашей регистрации не важна. Главное, чтобы у вас не было ранее оплачено ни одного заказа, если это только не пробный заказ в прошлом каталоге. Второе. До 25 ноября, до конца текущего каталога, оплатите заказы на сумму от 1499 рублей, если вы живете в России, 449 гривен, если вы житель Украины, 26 евро 99 центов, если вы из Европы, и сразу получите 15% кэшбэк. И третье условие. С 26 ноября по 9 декабря. Декабря. сделайте заказ по новому каталогу, получите за него кэшбэк уже 20% и в тот же заказ добавьте подарок «Аромат на выбор». А выбор, кстати, очень богатый. Вас ждут лучшие парфюмерные композиции Faberlic. хиты продаж. Среди них вы точно сможете отыскать близкий вашему сердцу аромат. В списке женских ароматов 21 парфюмерная композиция. «Фэнтези» – красочная парфюмерная фантазия, выполнена яркими нотами розового грейпфрута, бергамота и клементина. Динамичное цитрусовое созвучие сливается в сердце аромата с нежными цветочными тонами, тонкими и невесомыми, словно легкое прикосновение крылья в диковинной бабочки. Буке добро! Тонкое благоухание пробуждающихся цветов нежной магнолии и чарующего жасмина украшено прохладными нотами черной смородины и грейпфрута. Донна Феличи – это прогулка в тенистой цитрусовой роще в жаркий день. В ноте сердца аромата тепло солнечных лучей, пробивающихся сквозь свежую зелень. Так звучат ландыш, роза, бархатцы, оставляя в шлейфе сладкую стому. Букет де Жардан ⁇ цветочно-фруктовый аромат с тонким зеленым акцентом. Он распахивает двери в цветущий сад, благоухающий нежными пионами, изысканными розами и изящными тюльпанами. Офьи эриксенсуэли ⁇ это мягкий восточный аромат. В нем темный бархат специй, корицы и шоколад и атлас свежей розы и благоухающего жасмина. Нежный шелк и ланг и ланга и жимолости, мягкий пух ванили и белых лепестков. Фруктово-цветочный аромат ⁇ Шарман ⁇ звучит совершенной нотой розы. Деликатная цветочная тема обыгрывается радужными фруктовыми оттенками питая, груши, малины и черной смородины. Свежий цветочно-фруктовый аромат каори любимец многих. Сердце аромата наполнено благоуханием цветущего вишневого сада, прохладой водяной лилии и нежнейшей чайной розой. Цветочно-зеленый аромат Кокет дарит кокетливое настроение, созданное нежностью утренней росы на раскрывающихся бутонах роз, зелеными нотами и свежей пряностью имбиря и кардамона. Букет Денюи. Направление белые цветы. Это глубокий пышный аромат, который расцветает королевской туберозой, изящным жасмином и нежным флер д'оранжем. Мелоди. Фруктово-гурманский аромат. Яркая сладкоголосая мелодия напетая звонким фруктовым трио из нот яблока, груши и клубники, переплетается с лирическими аккордами магнолии и франжипани. Свежий аромат Променад приглашает прохлады морского бриза, переплетенного с цветочными нотами на неспешную прогулку по живописному побережью. А мускусный шлейф, словно легкий ветерок, играющий. В волосах и развивающей платье. Парфюмерная вода «Фаберлик» by Алена Ахмадурина Ахмадулина завораживает нотами черной смородины, сладкого апельсина, грейпфрута и итальянского мандарина, унося в прекрасную эпоху величественных дворцов, элегантных дам и благородных кавалеров. Оранжерея-орхидея – это символ утонченности и изящества. Хрупкое очарование этих цветов подчеркивают нежные ноты яблочного цвета и пиона. Алатау. Пронзительное начало аромату дарит аккорд горного воздуха. Его дыхание несет в себе холод стремительных рек и прозрачность синих озер. К середине композиции волна свежести и прохлады достигает вершины. Шлейф переносит нас в сердце неприступных гор, где чувственность аромата усиливают терпкие ноты зеленого дубового мха, пряное тепло почули и смолистое хвоя. Шершеляфам. Игристый цитрусово-пряный аромат с тонким зеленым оттенком. Он струится прозрачной дымкой сверкающих нот бергамота, мандарина и смородины. Элегантные аккорд аоры открывают ноты горденьи, пиона и мандарина. Ароматы фиалки, магнолии, плюмерии и ванили подчеркивают неповторимую утонченность и соблазнительную изящность его обладательницы. Аромат оранжерея Норали приглашает на прогулку по живописным померанцевым рощам. Цветы горького апельсина окутывают полупрозрачной дымкой, сливаясь со свежестью морского ветра, нежными нотами розы, белых цветов, теплыми красками сандала и мускуса. Изысканный аромат инкогнито воплощает образ загадочной гостьи нот Клементи, аевые яблоко. Утонченное звучание сердечных нот волнует оттенками розы, жимолости и персикового цвета. Обволакивающий амбро-мускусный шлейф окутывает тайно и позволяет незнакомке сохранить свое инкогнито. Urban Legend. Строгий аромат из нод жасмина, гордени и пачули в обрамлении ярких динамичных нот малины и апельсины, к современным бизнес-следия с деловой хваткой и целеустремленностью. Каори юзу цитрусовый аромат с нотами зеленого чая. Очаровывает нежностью белых цветов. И хрупкой женственности розы. Можно выбрать и мужской аромат в подарок. Лестет утонченная игра роскошных цветочных оттенков фиалки и жасмина, приправленная чувственной экспрессией мускатного ореха, подчеркивает изобретательный вкус владельца. Джентльмен аристократичный, строгий аромат с подчеркнутой элегантными древесными нотами, звучит респектабельной классикой. Пикантные специи добавляют аромату изюминку, делая его безупречным, как и подобает истинному джентльмену. биение сердца аромата пульс отражает в пряных ритмах тмина, корицы, ванили и горького шоколада, которые пульсируют в такт с теплым дыханием древесных тонов кедра, сандала и чувственных нюансов бобов тонко в шлейфе. Теплый дымчатый аромат «Альтернатив» представлен бархатистым звучанием древесного аккорда в обрамлении нот дубового МХ. Глубина и насыщенность аромата подчеркнуты пряным звучанием мускатного шлейфа и перца. Серпкие цитрусовые ноты аромата Ванда Вантюр переплетаются с пряными аккордами и свежим морским бризом. Прохладный ветер странствий зовет к новым приключениям и приоткрывает сердце композиции экзотическими специями. Аромат Цельсиус захватывает ледяной волной цитрусов, лайма, бергамота, грейпфрута, от которых перехватывает дыхание. Прохладу начального аккорда подчеркивает морозная свежесть мяты и лаванды. Инкогнито – вступительный свежий аккорд альдигидов и цитрусов в обрамлении вкратчивых нот артемизии, шалфея мускатного и дикрастущих трав переходит в контрастное теплое созвучие древесных оттенков в мягкой дымке ладана, дубового мха и пачули. Брутальный аромат вулкана хранит в себе неукротимую энергию вулкана, готовую вырваться наружу обжигающей волной специи мускатного шалфея, кардамона, розмарина и ванили. Urban Legend – решительные ноты лимона, бергамота, имбиря и лаванды с бодрящими акцентами яблока и корицы символизируют характер преуспевающего и независимого бизнесмена, перед которым открыто множество перспектив. Выполняйте условия акции новичка и выбирайте свой аромат в подарок. Международный интернет-проект Faberlic Онлайн желает вам приятных и выгодных покупок.